Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark Кстати, вот почему снимаем данный ролик Потому что многие писали в комментариях Где лучше, как, лучше вывести кэш Либо купить крипту Также многие интересовались, где именно я, допустим, покупаю Бывали такие моменты, когда выводил крупные суммы да, И потом транзакция то зависала, то у них не хватало денег в обменнике Также еще часто попадались на BestChange такие скажем так скамеры которые либо пишет по одному курсу сделку в итоге выходят совсем по другому либо же могут просто напросто вообще кинуть опять же все зависит от количества скажем так денег в обороте в общем посоветовали мне данный сервис кстати я этим сервисом сейчас сам пользуюсь это топ 3 получается входит в топ 3 обменника по СНГ у них также есть офисы по всему миру. И на данный момент 6 офисов имеется. И в общем, что еще хотел сказать. Здесь можно прям приехать в офис максимально анонимно. Поменять, скажем так, крипту на фиат и конечно же наоборот. Также переводы по всему миру можно будет делать свободно, без всяких заморочек. Ну, в плане того, как обмен делать, сами вы все понимаете, здесь ничего сложного нет. Что еще? Хорошие отзывы о данном обменнике. Кстати, здесь есть услуга инкассации. По поводу инкассации, то есть, если вы немного, скажем так, побаиваетесь с хорошей суммой ехать, покупать крипту, либо же наоборот с крипто ехать, вводить фиат, вы можете заказать услугу инкассации. То есть, под охраной, максимально анонимно вам там помогут, скажем так, совершить сделку. Хорошие отзывы, мне конечно все понимают, что отзывы могут быть накрученные, но тем не менее отзывы хорошие, я сам лично этим обменником пользуюсь, так как курс хороший для вывода, там, допустим, для обмена, для покупки, э так как это у нас получается топ 3 обменника э в СНГ. Что еще? Есть WhatsApp у них, всегда они на связи, то есть... Э Всегда можно будет зайти поинтересоваться. Если у вас какая-то проблема там, не дай бог, случилась, всегда вам помогут, всегда вам ответят. И о компании. Можете зайти посмотреть, где находится данный офис. Офис находится в центре Москвы. То есть, опять же, анонимность каждой сделки, никаких там посредников, агентов. И получается, офис находится под охраной Судя из фотографий, можно наблюдать, что офис находится в Москва-Сити, в поэтому, я думаю, там все на уровне. В общем, ребята, это очень замечательный сервис vbtc.ru, ссылочка будет в описании. Как раз те, кто интересовался, либо те, кто искали новый обменник, заходите, пользуйтесь, работает все отлично. Ну на этом у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.